Приветствую вас, друзья! В этом видео я хочу вам рассказать об инструменте, о котором я узнал буквально вчера. Сегодня я его внедрил и сегодня уже получил результат, еще никому о нем не говоря. Это действительно интересное, что-то новое, и я думаю, оно вам понравится. Обязательно досмотрите это видео до конца, так как уже сегодня вы сможете начать зарабатывать. Итак, что же меня заинтересовало в этом проекте, почему я решил здесь поработать? Первая самая фишка, прям сразу приступаю к фишке, это вот эта табличка. Что это за табличка? Это как раз и есть пассивный доход. Смотрите, я только что зарегистрировался и стою вот здесь, L0. Сверху стоит 20 человек, я этих людей вообще не знаю. Они могут быть с России, с Украины, с Африки, с Америки, откуда угодно, с Индии. То есть я не знаю, что это за люди. И сейчас подо мной выстраиваются также люди, не тех, кого я пригласил, а просто новые люди, которые регистрируются, они встают подо мной. И в чем здесь фишка? Когда эти люди регистрируются, то есть вот эти 20 человек, которые сейчас зарегистрируются подо мной, мне 1% капает с их оплаты. То есть вот два человека зарегистрировалось, один зашел на 1200 трон, другой на 400, и мне здесь уже упало 16 трон. Дальше, когда еще 18 человек станет, с каждого не упадет по 1%. Но это не весь пассивный доход, да. То есть, в принципе, это небольшой тогда будет. Фишка в том, что когда вот эти люди зарабатывают 20 человек сверху и 20 человек снизу, они начинают выводить деньги. То есть, к примеру, вот этот человек начинает выводить тысячу трон, и с его вывода я получаю 1%. С 20 человек, которые находятся выше и с 20 человек, которые находятся ниже, когда они будут выводить свои средства, я получаю 1% с каждого. То есть это основная пассивная составляющая этого проекта. То есть я не знаю этих людей, но когда они работают, когда они точнее не работают, а зарабатывают, выводят деньги, я получаю пассив. 40 человек по 1%. Вот эта фишка мне понравилась. Самое интересное, это не хайп. А как бы здесь есть пассивная составляющая, но это хайпом не является. Здесь нет долговых обязательств. То есть все 100% распределяется среди участников. Но вот это одна часть дохода, которая мне сюда привлекла. Потому что, как я говорил, я выбираю проект, где есть какой-никакой пассив, да, чтобы люди со временем выходили в минус, даже кто не умеет привлекать. И скажем так, это первая часть, здесь пассива. Дальше, если вы заходите на максимальный пакет, то есть это 1200 трон, как зашел только что я на этот аккаунт, вы каждый день получаете от компании тоже пассив, то есть от прибыли компании распределяется на всех участников, которые зашли на 1200. Здесь сумма небольшая, там 3-5 трон, она всегда разная, но самое интересное, эта акция действует до нового года. То есть, когда мы заходим до нового года в этот проект, то есть до января, активируем себе пакет за 1200, мы становимся рубинами. То есть, вход здесь действительно маленький, это примерно 120 долларов по курсу трона на сегодня. И, соответственно, доход, который получает компания, 10% отдает нам. Пока он небольшой, но после нового года этой фишки не будет. Соответственно, кто будет заходить на 1200 тронов, тот не будет получать вот это распределение Соответственно, участников будет больше, доход у компании больше, а вот здесь пассив у нас должен быть больше Но это опять же в теории, как будет на практике, я не могу узнать. Дальше, почему я зашел на 1200? Дело в том, что сейчас у меня 20 человек сверху и 20 человек снизу, которые будут мне нести пассив. Если заходить на меньшие пакеты, то там количество людей гораздо меньше. То есть смотрите, я перехожу на другой свой аккаунт, это тоже мой. Я его купил за 400 трон, то есть у меня два аккаунта. И здесь смотрите, вверх только 12 человек и вниз тоже только 12 человек мне приносит прибыль. Сегодня только зарегистрировался и смотрите, я заработал 102 трона. Прямо вот буквально там за час, за какое-то короткое время. Но опять, не нужно здесь испытывать там какие-то большие иллюзии. Почему это было заработано? Потому что в основном вот подо мной стало 12 человек. Это что касается этого аккаунта. Если бы я зашел на этот аккаунт сразу бы на 1200, я бы не потерял вот этих людей. И вот давайте теперь вернемся к моему первому аккаунту. Заходим, видим, у меня все проставились люди А, даже еще один не встал, видите, да, последний Человек еще не появился И здесь я уже заработал 141 трон То есть это в момент, пока я записываю видео Дальше, когда этот человек появится, то здесь прибавится какая-то сумма Это Community Reward Смотрите, выводить отсюда можно после того, как у вас наберется минимум 100 трон То есть видим вот здесь надпись, то что я могу вывести 141 трон когда я нажму сюда, они выведутся. Сейчас я это делать не буду, я покажу это на другом аккаунте. Самое главное, что вы должны запомнить, когда вы заходите на максимум, то есть, видимо, у меня зелененьким горит все кружочки, это говорит, что я зашел на максимум. Здесь вход консервативный. Мы получаем 10% от всего дохода компании, который делится на всех участников. И также у нас открывается вот этот пассив, можно его тогда назвать, «Вверх и вниз». Просто я не потерял вот этих людей А на этом аккаунте я потерял а вот этих людей Я не получил с них выплаты, когда они зашли И когда они дальше будут выводить деньги А как я говорил, когда они выводят деньги, я получаю 1% Я это тоже не получу Дальше, здесь в этом окошке мы как раз видим пассивную составляющую от этих людей В этом окошке мы видим свои реферальные Это тех людей, которые мы приглашаем Видим, у меня на этом аккаунте 0 человек Реферальная программа выглядит следующим образом, сейчас все на английском, то есть проект только заходит на русскоязычное пространство, но из-за этой фишки, которую я вам показывал, сюда будет очень много людей заходить, так что я его не захотел пропускать. Так, смотрите, с каждого личного приглашенного, когда он заходит, вы сразу получаете 20% от его входа. Вторая линия 5%, третья 5%, четвертая 5%, пятая 5%, шестая 10% и седьмая 10%. То есть то ниже нам выгоднее да, простроить глубину, чтобы с глубины мы зарабатывали больше. Но есть определенные условия. То есть, если у вас хотя бы есть один лично приглашенный, вы получаете с глубины с 4 человек. То есть 1, 2, 3, 4. Глубина до 4 человека. Если 2 человека, вы получаете с 5. Если 3 и 4, вы получаете с 6. Если 5 человек лично приглашенных, уже глубина у вас на 7 уровней. И от каждого личника 20% это достаточно интересная сумма при учете, что ну, такой маркетинг легко продавать. И как я говорил, сюда вот на эту фишку будут идти многие. Вот смотрите, я только зарегистрировался и подо мной уже а, люди выводят деньги. То есть вот эти были выше там на несколько минут, а вот эти уже зарегистрировались подо мной. Уже кто-то выводит прибыль. Прям в первые же минуты. И от этого зарабатываю я. То есть, какая здесь фишка? Всегда выводить деньги. Чем чаще вы выводите деньги, чем больше зарабатывают партнеры, которые окружают вас, которых вы вообще не знаете. А они зарабатывают больше, они чаще выводят. То есть, очень выгодно постоянно здесь выводить деньги. Ну и не хранить деньги вообще в проекте. Соответственно, пока записываю видео, заработал 148 трон. Ну, это 14 долларов. Никого не приглашаю. Так, ну и здесь у нас отображается общая сумма, то есть сумма отсюда, от рефералов и если вы заходите на максималку от Royal Rubin тоже отображается сумма, вот именно здесь, то есть три суммы складываются и она отображается ваш общий доход. А, смотрите, в чем еще здесь как бы есть особенность, есть небольшой бонус. Ну, давайте поподробнее. То есть компания на ту сумму, которую вы заходите, вот я зашел на 1200 трон, мне компания в подарок дает 1200 ТТТ. То есть это их криптовалюта, которая сейчас нигде не торгуется. И забегая наперед, я вам сразу скажу, я в такие криптовалюты не больно верю. То есть для меня это пока фантик, пока он не вышел на биржу, я ценности а, в ней не вижу. Но в любом случае, пока мы зарабатываем троны, нам дают еще их криптовалюту. Сейчас мы с ней ничего не можем сделать, но в октябре она уже должна 2022 года выйти на первые биржи. И там уже мы сможем а, ее продавать. Если я не ошибаюсь, если я все говорю правильно. Также здесь будет функция swap. То есть нажимаем токен swap. И э, по-моему здесь в будущем опять я не утверждаю, что это 100%. Можно будет этот токен поменять на токен TRX. А токен TTT он сейчас равен сумме э, трона. То есть он привязан к сумме трона. Меняется трон на маркете, да, То есть торгуется трон дороже или дешевле. Столько же стоит токен и TTT. Опять же, пока для меня это фантики. Но если мы в будущем сможем еще продать, и вот эти токены, это дополнительный доход, это круто. Пока оставим, в следующем году уже посмотрим, даст ли нам этот токен прибыль. Ну и теперь тоже самое, наверное, скажем, основное. Когда мы выводим отсюда деньги, мы не выводим 100%. Что происходит? Мы можем вывести, то есть сейчас вот у меня 148, я когда нажму сюда, у меня выведется 50% на мой баланс кошелька тронов. Остальные 50% процентов как раз и уходят на, к примеру, 1%, да, чтобы люди вы получили, и на реферальную систему 7-уровневую тех людей, которые пригласили нас выше. То есть еще раз, когда мы пытаемся вывести отсюда деньги, мы 50% выводим, поступают эти деньги к нам на кошелек, Дальше 40% выходят именно на выплату а на 20 человек вверх и на 20 человек вниз. То есть 40% каждому, да, то есть каждому человеку, чтобы вывел 1%, 40% с тех 50%, которые у нас удержали, уходят на выплату. А остальные 60% уходят на реферальную систему. То есть опять, кто нас пригласил, тому 20%, 5%, 5%, 5% и так до седьмой линии. Соответственно если здесь строить команды, здесь можно заработать очень хорошие суммы То есть даже с небольшой командой а, можно здесь зарабатывать постоянно И выплаты идут постоянно, потому что люди каждый день выводят Но представьте вот 40 человек, да, то есть 20 сверху, 20 снизу Вот пока я сейчас а, с вами разговариваю, то есть сверху люди вывели, а снизу люди вывели Давайте в другой аккаунт придем то есть я записываю это видео прямо в первый же день, а, только зарегистрировался. Здесь сверху уже люди вывели деньги, а здесь человек вывел деньги. И так выводы будут постоянно соответственно копятся деньги у меня за счет их вывода и а, в будущем я уже могу также вывести давайте сейчас я прям выведу вот я сейчас могу вывести а, 342 3x на этом аккаунт то есть посмотрим как здесь происходит вывод а, нажимаю вот сюда дальше здесь нам написано минимум мы можем вывести 100 3 я нажимаю сюда и здесь Видим, что 171 TRX я вывел к себе на кошелек По идее, вывод здесь происходит быстро, там в течение минуты Итак, давайте немного подождем И я скажу, сколько времени это заняло Итак, деньги мне пришли на кошелек. На самом деле, где-то около 10 минут приходили средства. И чтобы посмотреть, поступили ли деньги, нажимаем на данный кошелек. То есть у вас будет, скорее всего, здесь он один. Нажимаем сюда. И смотрим транзакция. 171.3 зачислен к нам на баланс. То есть, если я вернусь в свой первый аккаунт, здесь надписи нет. Во втором аккаунте видим, я могу вывести здесь 151 TRX. Соответственно, только половину я выведу отсюда. И как я нажму, я выводу, когда этой надписи нет, то есть мы ничего вывести не можем. Вернусь обратно, в этом кабинете этой надписи здесь нет. Так что деньги выводятся очень быстро и это большой плюс, да, не нужно долго ждать. Как я говорил, в этом кабинете у меня активировано всего за 400 тронов. Это минималка, которой здесь можно а, зайти. То есть 200 нету, есть только 400. И в дальнейшем я также здесь прокуплю до 1200, чтобы а, здесь получать больше также смотрите, данный проект он на смарт-контракте. А многие в интернете тоже говорят об этом. Он на смарт-контракте. И очень многие любят заходить именно в смарт-контракт. Но сам процесс, он как бы сделан, конечно, на блокчейн, на смарт-контракте. Но именно... Админская часть тут тоже есть, то есть у нас деньги не автоматически поступают на наш кошелек, а нам нужно нажимать на кнопку и деньги в любом случае сначала находятся в системе. Вот это я отнесу к минусам, да, сейчас я немного затрону минусов этого проекта, то есть как бы он админский, но я сам участвую постоянно в админских проектах, я не вижу ничего плохого. Админский проект это говорит о том, что в любой момент он его может закрыть. Но это не хайп, где есть долговые обязательства, то есть здесь деньги распределяются среди людей и здесь есть небольшая, но безопасность. Если вдруг админ захочет только собрать, ну как я говорил, нужно всегда выводить. Не надо здесь постоянно держать деньги. Мы постоянно их выводим и соответственно зарабатывают все люди, которые находятся сверху и снизу нас. То есть делаем друг другу помощь, можно так сказать. Оказываем друг другу помощь. Тем самым деньги в проекте не находятся. Это смысл не имеет здесь их долго хранить. Мы постоянно их выводим на кошелек. И все зарабатывают, пусть небольшой процент, но какой-то они и зарабатывают. да, Каждый человек. Дальше. Какие здесь еще есть минусы? Сайт тяжелый. Что мне не нравится? Он тяжелый. Он долго грузится. Вкладки переключаются очень долго. Я надеюсь, в будущем мощностят. А здесь усилию, потому что сейчас ну, тяжеловато работать, когда есть вот переключаться по этим вкладкам, я не буду сейчас их рассказывать, потом объясню, что здесь находится. Но ну, каждый человек может потыкать, разобраться в принципе сам. Самое главное, запомните, вот ваша реферальная ссылка, ее копируйте и можете привлекать сюда людей. Итак, сайт тяжеловатый, в будущем, надеюсь, это устранят. И третье, да, то есть э, многие говорят про пассив, но нужно понимать. Самый интересный доход мы получаем быстро вот от этих 20 человек, если мы заходим на максималку. То есть не теряем э, людей, которые там начинаются с 13 уровня, если мы заходим на минималку, да. Как будет начисляться именно пассив ежедневно, он в любом случае будет ежедневно в каких количествах, зависит от того, как будут работать вот эти люди, то есть вот эти 40 человек, мой пассив зависит от их работы, то есть если они активные, они привлекают сюда людей за счет этого они зарабатывают, они больше выводят, зарабатываю больше я. Кто эти люди, я не знаю. Я не могу с ними связаться, не могу на них никак повлиять. Но в любом случае мы зависим, да, кто заходит на пассив вот от этих людей. Соответственно, когда и в каком объеме здесь будет пополняться баланс, я это не могу сказать. Это никто не может сказать. То есть, как обычно, большинство людей приходит на пассив, какие-то работают, кто-то просто смотрит, как баланс его растет. Соответственно, если вы хотите прям чисто здесь зарабатывать на пассиве, это будет намного медленнее. Но в любом случае это будет каждый день. кто то капать да будет именно от вывода этих людей, от заработка этих людей, которые находятся здесь. Если зашли еще на максималку, какая-то небольшая сумма будет приходить и здесь. После Нового года, я думаю, эта сумма в теории должна стать больше. Соответственно, чтобы много здесь зарабатывать, это нужны активные действия. Но если вы вообще ничего не можете зарабатывать и хотите участвовать в проектах такого направления, да, где не хайп и хочется какой-никакой но безопасности, то вот этот проект самое то. Я его беру в свой портфель, потому что здесь есть пассивная составляющая, и мои партнеры смогут здесь потихоньку но зарабатывать, которые не хотят вообще работать. Но, опять же, да, если хотите много здесь работать, там 2-3 человека сюда пригласить можно спокойно. Но с таким маркетингом, ребят, смотрите, с таким маркетингом, а с такой фишкой, это прям фишку я еще нигде не видел. Она меня очень зацепила, и она сама себя продает. Это прям 100%. Ну, а теперь я покажу, как здесь зарегистрироваться. В принципе, это быстро. Прямо сейчас покажу, как я зарегистрировал именно вот этот аккаунт. Итак, после того, как перейдете по ссылке, которая будет под видео, попадаете на страницу регистрацию. В это поле мы вводим свой кошелек. Кошелек я использую Tron Link, То есть это расширение, которое мы устанавливаем в браузер. Можно также использовать кошелек с какой-либо биржи, к примеру Binance. То есть берем кошелек своего Трона. Как установить кошелек Tron и как его пополнить, инструкция будет под видео. А также по подсказке сможете перейти, которая сейчас появится в правом углу. То есть там подробно описывается, как создать такой кошелек, как сделать пополнение. То есть прежде чем регистрироваться, нужно обязательно его пополнить на то количество, которое вы хотите зайти. Итак, я копирую кошелек, нажимаю сюда. Он скопировался автоматически. Вставляем в это поле. Дальше сюда прописываем свой email. Указываем свое имя. Здесь прописываем свою фамилию. Лучше прописать сразу все на латинице. Здесь выбираем страну. Нажимаем сюда. Выбираю Россию. Дальше придумываем пароль. Здесь повторяем пароль. Здесь ставим галочку и нажимаем регистрация. А Далее обязательно сохраните вот этот юзер ID. Это ваш ID, по которому вы будете заходить. Также этот юзер ID придет вам на почту. А здесь прописан ваш пароль. То есть вот эти данные обязательно сохраните, но в любом случае они продублируются на вашу почту. Но сохранить их лучше прямо сейчас. Дальше выбирайте пакет. Я выбираю самый максимальный. После этого мне нужно перевести 1200 TRX на вот этот адрес. Я его копирую. Выделяю. Копировать. Захожу в свой кошелек трон Здесь нажимаю Send вот сюда. А сюда вставляю кошелек куда мне нужно перевести 1200 трон дальше здесь нажимаю 1200 ввожу. А, то есть показано это где-то примерно 120 долларов и дальше нажимаю send а здесь нажимаю sing все теперь здесь ничего не трогаем не закрываем ждем пока страничка обновится и мы попадем в свой кабинет а после нас перебрасывать на такое окно сюда мы вводим свой ID, а сюда прописываем пароль здесь нажимаем галочку и нажимаем «Войти». Ну вот, в принципе, и все. Вы попадаете в свой кабинет. И теперь можете наблюдать, как будет пополняться вот этот баланс. И, соответственно, если работать здесь активно, здесь можно действительно хорошо заработать. И, как я говорил, в такой проект люди будут идти охотно. Это фишка новая именно такого маркетинга. И скоро, наверное, о нем будут а, шуметь все. На этом у меня, друзья, все. Ссылка на данный проект под этим видео. Также буду делиться доходами в этом проекте в своем телеграм-канале. Чтобы не пропустить, подпишитесь также на телеграм-канал. Там я показываю, где я зарабатываю, в каких проектах, что использую. а Делюсь своими результатами и результатами своей команды. Лайк этому видео, если оно вам понравилось. И до встречи в следующем видео. Пока-пока.